ESSEC, Экспресс, Супер, Современный, Эффективный Курс, English, Хочу все знать. Здравствуйте, дорогие ребята, я рад приветствовать вас на канале Питая Горбатюкс. Сегодня у нас детские рассказы на английском. Дорогие ребята, давайте познакомимся. Тоже это на фотографии. Это котенок. Эту кошечку зовут Муся. Давайте прочитаем сначала на английском, потом переведем. This is a little cat. His name is Moussa. For many days it lives in the garden. It goes out for food only in the night time when the angry dogs and the owls sleep in summer Musya drinks some milk and eats mice one day it goes for a walk She sees a little brown mouse. The little cat cries Mouse Mouse but the mouse away. So Муся doesn't catch the mouse. Итак, дорогие ребята, давайте переведем. This is a little cat. Это маленькая кошечка. His name is Musa. Ее зовут Musa. For many days it lives in the garden. В течение многих дней it, это она. Ливз живет In the garden Саду He goes out For a food Only in the night Time When the angry dogs and the owls sleep. Предложение длинное He goes out Она выходит He goes out в настоящее время for food, чтобы поесть или буквально для еды only только in the night time только в ночное время when the angry dogs когда злые собаки или сердитые собаки and the owls sleep и совы спят. Инсаме муся drinks some milk and eats mice. In some летом Муся Муся Drinks в настоящее время сам milk пьет молоко. Drinks пьет, milk молоко and eats mice и кушает мишей в настоящее время eats, кушает мишей когда в настоящее время он, она, оно значит добавляется окончание S глаголу. one day it goes for a walk однажды она goes, выходит for a walk для прогулки она, однажды она выходит на прогулку. There she sees a little brown mouse. Рядом она видит маленькую коричневую мышь. Маус, мышь. Майс, мыши Маус, мышь. Рядом она видит маленькую коричневую мышь. The little cat cries. Маленькая кошечка кричит: "Маус, маус, мышка, мышка! Батчим маус Runaway, но мышка убегает прочь. Runaway убегать. So Musia doesn't not catch the mouse, поэтому Муся не ловит мышку." Почему? Потому что кричит Маус, Маус. Дорогие друзья, на этой фотографии вы видите котенка. Это маленькая сестра Катя нашей Муси. Давайте прочитаем на английском и переведем на русский язык. This is my sister Katya. It is a little else my mother doesn't allow her to go for a walk, because her can eat their angry dogs or big owls. Итак, переводим. This is my sister Katya. Это есть моя сестра Катя. It is a little else. Она еще маленькая. My mother doesn't allow моя мама, не разрешает ей to go for a walk идти на прогулку to go for a walk идти на прогулку because потому что her, ее can eat могут съесть the angry dogs злые собаки or big owls или большие совы На этой фотографии это наши друзья это и мои друзья они интересные они любят читать они имеют очень много друзей давайте переведем этот текст и прочитаем и скажем как это будет по-английски это мои друзья these are my friends они очень интересные. Друзья иметь в виду. They are very interesting. They are very interesting. Они любят читать газеты. Они любят читать газеты. They like to read newspapers. Им нравится читать газеты. They like to read newspapers. Почему им нравится? Потому что там много картинок. Она, то есть газета, имеет много картинок. It is many pictures. Pictures. Картинок. Pictures. They.. Они берут ее и начинают читать. Они берут газету и начинают читать. Как же сказать по-английски? Они. They take. Они берут ее. Eat. And begin. И начинают что делать? To read. Читать. А кто же это такой? Такой грустный. Это собачка. Его зовут Тим. Давайте прочитаю на английском, а потом переведем. This is Tim. He is a member of our family. It likes, it likes to sleep for a long, for a long. The next week he will go for a walk. To the garden. Tim likes to play with me, but he cannot coach me. Poor Tim sits still in the home now, but he will go out for a walk soon. This is Tim Eto Tim. He is a member of our family он есть член of our family нашей семьи it likes он любит или ему нравится to sleep to sleep спать или поспать for a long долгое время или поспать долго. For long. The next week. На следующей неделе. неделе he will go. Он пойдет. For a walk. На, пробул, на прогулку. Куда? To the garden. To the garden. В сад. Team likes to play. Тиму нравится играть или Тим любит играть with me со мной but he cannot coach me но он не может поймать меня у него видно слабенькие ноги и он догнать не может poor Tim poor Tim poor Tim бедный Тим sit still in the home now Now. Бедный Тим сидит еще дома сейчас, but he will go. Но он пойдет на прогулку вскоре. Эв На прогулку soon. Вскоре или скоро. Дорогие ребята. Давайте посмотрим кто-то на этой фотографии. И прочитаем. This is my mother. This is my mother. She likes to play with a little mice. A little mice. My mother doesn't eat little mice. She spares them. Our mother teaches us to show a mercy. Давайте перейдем и познакомимся, что делает мама нашего котенка, нашей кошечки Муси. Итак, this is my mother. This is my mother. Это моя мама. She likes to play with a little mice. Она любит, что же она любит, to play, играть с кем? With a little mice. С маленьким, с маленькими мышами. С маленькими мышами. Она любит играть. My mother doesn't eat little mice. Моя мама не ест маленького мешонка. Она не ест маленьких мышей. She spares them. She spares them. Она жалеет их. Она милосер... милосердие проявляет ним. She spares them. Она жалеет их. Our mother teaches us. Наша мама учит нас. To show a mercy. Тушеву МРС проявлять уважение или милосердие. Тушеву это показывать или проявлять. Тушеву МРС проявлять уважение. То есть наша мама милосердная, она любит проявлять к маленьким мешонкам уважение и милосердие. Она их не кушает. А кто же здесь? Это есть наша мама. А что она делает? Ну Вы видите, что она пьет воду. И что же здесь написано? Давайте прочитаем. This is our mother. She likes to look at the fish. This is our mother. Это наша мама. She likes to look at... Ей нравится смотреть the fish на рыбок. На рыбку ей нравится. Она любит смотреть на рыб, но она их не кушает. Она их не Дорогие ребята, на этом детские рассказы на английском завершены. Я желаю вам всяческих творческих успехов. Я желаю вам всего доброго. Если вас не затрудняет, подписывайтесь на мой канал. Здесь вверху можете мышкой кликать. Обязательно делайте комментарии, когда вам нравится. Я желаю еще раз вам всего хорошего. Саулон, so Пока. До новых встреч.